Может оказаться, что, ну вот как в нашем случае, почему ну как бы мы решили на этом примере как-то вот использовать такой формат, потому что когда мы столкнулись с нашей проблемой, нам все говорили, да ну что, в рецессии все оперируют, там как угодно, и все такое, и как бы все... много источников. На самом деле это не так, потому что с тем конкретно пластическим материалом мы не нашли, чтобы кто-то его оперировал. В основном мы нашли, опять же, вот... Там, ну, 93 процента, наверное, могу так сказать на сегодня. Это был аутотрансплантат, и 7 процентов это коммерческие материалы, которые применялись. Там, при первом классе рецессии, или при одиночной, или при какой-то, ну и так далее. В общем, не очень серьезные это рецессии, честно говоря. А поскольку мы уже имели опыт оперирования именно множественных рецессий, и тем более генерализованных, потому что в России действительно эта проблема выглядит сложнее. И у нас действительно пациенты и по анатомическим причинам, по причинам образа жизни, ну или каких-то других проблем, ошибки протезирования, ошибки ортодонтического лечения, и еще различные другие проблемы имеют более сложный класс рецессий. Имеют более множественные рецессии по количеству зубов. Вплоть до генерализованных, то есть на всех зубах. Или они не уделяют этому должное внимание, В состоянии, в котором они обращаются на прием к врачу, как бы их проблема ну, действительно является запущенной. И до того, как мы действительно перейдем к хирургическому этапу, возможно, у них надо устранять пародонтит, санировать их. Или, ну и так далее, да, там, менять конструкции постоянные на время. Есть еще манипуляции. До того, как мы вообще подойдем к лечению рецессии дисны, по факту, может пройти там до года. Угу. Это тоже проблема. Об этом как бы не было никакой информации на тот момент, когда мы взялись. Поэтому мы стали подвергать, ну, какому-то объективному научному сомнению все источники, которые мы встречаем, как мы это делаем и сейчас. Потому что объем вроде бы научной информации он большой, но за какую статью не возьмись, либо обзор, либо тезисы, либо какие-то методы исследования, которые, э, то есть, ну, по сути, пишут про одно, а исследуют другое. Такое тоже встретится очень часто. Угу. В нашей работе блок планирования рецессии, как оказалось, потому что мы видели опыт коллег и врачей, которые к нам обращались за образовательными мероприятиями. Это ошибки в планировании и проблема осложнений рецессии сразу после операции, в, там, в ближайшее время или в отдаленной перспективе как рецидив, он действительно встречается. Но это связано с тем, что не уделено должное внимание анализу пациента, его состояния, анализу клинических показателей, анализу общесоматического состояния сопутствующей патологии. А как следствие, те показатели, которые мы учитываем, они дают неправильное планирование хирургического лечения. То есть выбор стратегии, конкретной тактики, сколько этапов, какие методики, эти зубы таким методом, те, ну и так далее, как это и должно встроиться в норме. А мы уже имели опыт этого применения и комбинировали и трансплантат, и там пластический материал разные всякие тоже все мы перепробовали, и вот э, PRF из крови, которые мы можем делать, и все это комбинировали и смотрели, потому что для нас это был тоже путь определенного эксперимента, но с пониманием вот этой части исследования, потому что мы читали изначально правильную литературу, которая занималась изучением и систематизацией, э, и алгоритмизации хирургического лечения рецессии десны. Но поскольку не было какого-то инструмента или не было системы, позволяющей объединить это в единое целое, то есть Миллер придумал классификацию рецессий, разделил их там на 4 класса. Замечательно. Но если читать работы Миллера, он пишет где-то, 1-2 миллиметра или там 2-3, так 2 или 3, потому что от этого на самом деле вообще вся картина меняется Если накладывать на это другие э, классификации проблем, то у нас получается в рту совершенно другая картина И вот этот миллиметр, казалось бы, который такой несущественный, он играет очень большую роль И это влияет на выбор методики то есть мы, подходя к изучению проблемы, уже имели определенный запас опыта, и были хорошо погружены в проблему. И вот на самом деле проблема первая, да, как бы это ни звучало повторно, любого ученого, начинающего, это недостаточное владение проблемой. Поэтому все кажется вроде бы так лучезарно и красиво. Вернемся к тезисам. Пусть они скудные, неправильные и короткие, но основная масса в своем как бы первом опыте пишет так. Не снимая рецепт, часто встречается. Ну понятно, мы тут говорим об актуальности проблемы. Ну конечно же, раз мы стали заниматься изучением этой проблемы, мы очевидно напишем, что она актуальна. И она часто встречается. Но вот только мы не можем найти, как именно часто она встречается в источниках литературы. А наша задача именно это. То есть наша задача искать проценты, которые встречаются у разных групп пациентов. Там, не знаю, в разных странах, в мировом масштабе. И как-то структурировать эту проблему, чтобы потом мы выделили ту, либо которая встречается чаще, либо просто лежит в профиле наших исследований. Вот мы занимаемся множественными рецессиями десны. Но нам это не мешает написать, что хотя бы на одном зубе, ну действительно, слушайте, 87% ну, почти 90. А есть источники, где написано вообще 99. Вот по этому показателю. Мы не стали, ну то есть я не стал включать, у нас есть статья, которая напечатана уже. Где эта цифра вот здесь, Ну там до 99%. То есть, хотя, э, когда мы начинаем собирать источники разных континентов и с разных языков, то они пишут разные данные, что неудивительно, потому что анатомия зубов, челюстей, черепа, вот эти крайне официальные признаки, там, генетика и прочее, все равно отличаются у людей, живущих на разных континентах. Поэтому то, что ты встретишь где-то на испанском языке или на итальянском, или там, не знаю, у американцев именно что вот именно в США эта проблема вот так настолько остро стоит. Это неудивительно. У нас она может быть не такая актуальная. Либо потому, что мы ее мало исследуем, либо мы не уделяем не столько внимания, либо у нас ее действительно просто нет. Вот в, как бы, в таком масштабе, как это есть у них. Как и обратная сторона. У нас, может быть, эта проблема очень острая, а у них ее нет. То есть анализ вот этой научной литературы, он не требует вот этого въедливого такого совсем погружения и крючкотворства, чтобы вот мы каждую да, там, запятую проверяли, а действительно ли так или нет. Мы должны первое хорошо понимать тему своего исследования и проблему. Что конкретно мы хотим исследовать. Но по факту, как показывает практика, у нас есть ответ в голове и вопрос формируется, когда уже есть ответ, потому что у нас есть какое-то решение, иначе мы бы не занимались изучением этой проблемы. Ну, то есть мы хотим найти то, как выглядит проблема и вроде бы сразу же уже что-то предложить. Это происходит тогда, когда есть уже погружение в тему. И кажется, что вроде, да, по каким-то аспектам, ну, есть решение. Тем более, когда есть клинический опыт, который это подтверждает, тем более собственный. Или это какой-то, э, поспрашивали коллег, у них все то же самое. Ну, и кажется, что да, вроде у нас есть решение проблем. Хотя на, на, на, как бы, в реальности вообще может оказаться не так. За последние 30 лет, да, ну, то есть, вот мы читаем вроде три э, первых тезиса. И они как бы подвергаются сомнению очевидным. Мы пишем, что все современные методики за последние 30 лет дают качественный и положительный результат. А, а источник всего один. Очевидно, что должно быть либо несколько источников, значит, какое их количество оптимальное? Ну, три, два, три, четыре. Может быть, их много. Но если источники рассматривают один и тот же аспект и его подтверждают, то мы берем самый свежий и самый достоверный угу. и пишем его один а если источники рассматривают разные аспекты либо с разных сторон либо но так или иначе и группы исследования и там методики и, и ну и так далее да в общем оно соответствует то мы пишем несколько источников про осложнение мы сейчас говорить не будем Подробно, потому что мы занимались еще большим куском планирования, а у нас действительно это целая часть работы, это глава по выбору стратегии и тактики. Этому вообще, этим можно заниматься отдельно, целое занятие, мы коснемся этим, этого позже. Значит, при соблюдении современных научно-доказанных протоколов осложнения практически отсутствует, действительно. Но по факту мы вот этот тезис и вот этот можно было бы объединить. Можно было бы сюда дописать вот эти методики, что мы говорим конкретно, что, да, ну, действительно, в 63 году появилась операция Бьерн, понятно, в 2000-м, ну, может быть, этот срок должен быть не 30, там, действительно, там, а 20 лет, потому что тоннельные методики применялись, и операция Виста, она является, ну, по сути, одной из модификаций более совершенствованной, обсчитанной математически, ну, и во всех отношениях. Более адаптированный даже под индивидуальные особенности и возможные риски, которые мы можем встретить в полости рта. А самое главное, что вот эта операция третья может применяться там, где не может применяться вторая.